Добрый день, друзья! Рад приветствовать вас на канале Йога Чести. Меня зовут Владимир Присяжнюк. В этом видео мы разберем с вами очень важный вопрос. Один из тех вопросов, которые задают мне люди, которые сталкиваются многие люди, и не только те, которые занимаются йогой, но также и те все люди, которые хотят идти или продвигаться по пути духовного развития. Это, друзья, первопричина всех наших страданий. Это причина нашего очень медленного пути или, можно сказать, очень медленного движения. Это чувство собственной важности. Это не значит, друзья, что... Вы менее важны или более важны. Это не значит, друзья, что вы чего-то можете, а чего-то не можете. Это значит, друзья, чувство. То есть собственной важности слова отбросим. Давайте поговорим про слово «чувство». То есть у вас во время практики или во время просто жизни, да, существования, бытия возникает чувство. И это чувство говорит вам, что вы являетесь важной персоной. Как возникает это чувство, друзья? Очень просто. Оно возникает в сравнении. Если вы хотите знать, есть ли у вас чувство собственной важности или нет, я вам отвечу очень коротко. Если вы живете в социуме, значит, у вас есть чувство собственной важности. Если вы живете в лесу, медитируете в лесу, постигаете какие-то духовные пути в лесу и не видите других людей, тогда у вас, возможно, нету чувства собственной важности. Чувства собственной важности подвержены все люди. И даже я, друзья, ваш покорный слуга, тоже обладаю этим э, не очень хорошим чувством. Как я уже сказал, оно исходит из сравнения. То есть, когда мы сравниваем, начиная с бытовых ситуаций. Например, мой сосед ездит на Лада Calini, а я езжу на Опели. Конечно, я молодец, мой сосед не молодец. А другой мой сосед ездит на Cayenne, и он больше молодец, чем я, да, у него как-то лучше все это получается. И поэтому, друзья, у меня с одной стороны возникает чувство собственной важности, что я такой весь молодец, а с другой стороны возникает чувство собственной никчемности, что я весь такой не могу заработать денег. Поэтому, друзья, все, когда мы сравниваем, уходит либо в чувство собственной никчемности, либо в чувство собственной важности, что в принципе суть одно. Это отсутствие наполненности в душе, это отсутствие понимания своего мировоззрения, это отсутствие любви в душе как таковой. Что нужно сделать, друзья, чтобы этого не было? Во-первых, нужно спросить себя, а что нравится мне? Я, например, езжу на Opel и мне нравится это. Если мне это не нравится, тогда я могу поискать какие-то другие альтернативы. Я ем бананы и апельсины, и мне нравится это. Если мне не нравится это, то я буду есть какие-то другие фрукты и овощи. Я вегетарианец, я не ем мясо, и мне это нравится. Это не значит, что это плохо или хорошо. Есть миллионы людей, которые за, есть миллионы людей, которые против. И те, и другие правы, но они правы для себя. Они не правы для меня. Это моя собственная личная жизнь, и я выбираю то, что нравится мне. И тогда чувство собственной важности сводится либо к минимуму, либо оно исчезает вообще. Но, друзья, как я уже говорил, в современном обществе это очень тяжело. Сделать, потому что в современном обществе у нас постоянно на нас агрессивно накидываются такие информационные или энергоинформационные программы, которые называются маятники, некоторые называют их эгрегоры, некоторые называют их еще какими-то нехорошими словами. В любом случае они постоянно на нас атакуют, забирают у нас энергию, и мы постоянно себя сравниваем. Если мы сравниваем себя в позитивную сторону, мы наполняемся, энергии на энергии собственного тщеславия. Ни о каком предназначении и ни о какой душевной энергии речи быть не может. Когда друзья, мы сравниваем себя в негативную сторону, то конечно, это еще и чувство собственной никчемности. мы считаем, что мы ничего не можем, мы ничего не хотим, и вообще вся такая депрессия возникает. И поэтому друзья возникают совсем такие депрессивные состояния. А сейчас с развитием социальных сетей эта ситуация еще больше усугубилась. И поэтому друзья, работа психологом только прибавилась. Допустим, на моем канале сейчас 540 человек, а на каких-то других каналах по йоге – миллион, а на каких-то других каналах друзья, по йоге – два человека подписчиков. То есть смотря, как вы себя позиционируете, и тем самым вы можете либо увеличивать радость своей душе, либо уменьшать. Но я, друзья, говорю вам совсем другой путь. Я не говорю вам, чтобы вы сравнивали себя я говорю, чтобы вам нравилось то, чем вы делаете. Мне, например, друзья, очень нравится с вами общаться. И когда я получаю от вас фидбэк, когда я получаю от вас комментарий, когда идет обратная связь, когда вы мне пишете, нравится вам видео или не нравится, когда вы мне пишете, что что вам не нравится или что нравится мне всегда это очень приятно это значит люди тоже понимают и чувствуют что я им говорю и тогда возникает резонанс душевных энергий и тогда душа понимает душу и никак иначе и ни о каком чувстве важности здесь не может идти речи но друзья Давайте остановимся и не будем разводить демагогию. Сейчас давайте я вам расскажу немножечко про йогу. А что же делают древние йоги? Что же делали древние йоги и что делают йоги в сегодняшнем мире? Древние йоги делали так называемые аскезы, то есть это они выполняли такие действия, которые им не нравились, то есть действия, которые ограничили, как бы сейчас сказали, в современном мире зоной комфорта. То есть они выводили себя на такие, в такие состояния и на такие уровни практики, что о каких-то сравнениях речи просто не могло идти. Они выводили себя на такие уровни практики, что то стоял вопрос только выживаемости, либо они выживут, либо они не выживут. Поэтому древняя йога, если мы посмотрим на различные трактаты, там очень специфические асаны, и они к гимнастике не имеют абсолютно никакого отношения, потому что та йога в древности была наполнена содержанием. Она была наполнена содержанием, а видео про содержание в йоге я как раз вот делал буквально пару недель назад или даже на прошлой неделе. Что делают йоги в сегодняшнем мире? Я, конечно же, имею в виду не тех йогов, которые в интернете показывают различные интересные последовательности для своего физического тела. Я не спорю, они очень хороши, но они не отражают суть йоги. Это просто гимнастика, может быть, пилатес, может быть, еще какая-то практика с каким-то другим хитрым названием, но содержание, состояние йоги они не достигают. Я имею в виду о тех йогах, которые занимаются йогой по сути, по содержанию, которые наполняют свою йогу содержание. Для того, чтобы не увергнуться в пучину с чувства собственной важности, человек выводит себя в такое состояние, где его внимание полностью задействовано. То есть в современном мире, друзья, я не могу пойти сам куда-нибудь на край пропасти, на вершине горы и заниматься там йогой. Я не могу организовать семинар 15 человек или 30 человек, и мы пойдем на край пропасти и будем там делать какие-то сложнейшие асаны. Это не, нельзя, не получится в современном мире так сделать. Но я могу переместить свое внимание на совсем другие вещи. И это то, что я в каждом ролике вам пытаюсь донести. Это то, что я называю энергией сознания. То есть то, что мы считаем эфирной энергией, астральной энергией или ментальной энергией. Сознание подпитывается энергией. Допустим эфирная энергия, друзья. Когда мы занимаемся с вами йогой и пытаемся заполнить содержание эфирной энергией, то наше все внимание идет на эту эфирную энергию. Допустим, друзья, следующее, мы делаем с вами триканасану. Мы понимаем с вами, что энергия поднимается у нас из ступней по внутренней части наших ног, доходит до крестца, поднимается по передне-серединному каналу, поднимается наверх, поднимается до макушки, опускается вниз по позвоночнику, расходится по тазобедренным суставам и по внешней стороне ног опускается обратно в наши ступни. Теперь то же самое, друзья, но с нашими руками. Поднимается энергия до крестца, проходит по передне-серединному каналу, в центре груди разливается энергия по рукам, а микрокосмическая орбита доходит до макушки. Микрокосмическая орбита опускается вниз, энергия в руках проходит по внешней стороне рук, доходит до плечей, опускается до крестца, объединяясь вместе с микрокосмической орбитой, и затем под тазобедренным суставом опускается снова вниз до наших ступней. Теперь то же самое, друзья, в движении. Поднимаем энергию в наши руки и опускаемся соответственно вниз. Проворачиваем ступню на 90 градусов. Стоим. Энергия циркулирует с каждым нашим вдохом. То есть во время вдоха энергия поднимается вместе с микрокосмической орбитой. С выдохом она опускается обратно. И если наше внимание отслеживает каждую клеточку, каждую миллиметрик по нашему телу, осознает ощущение, и очень тонко прочувствует это движение всей этой энергии, тогда мы не только прокачиваем наши энергетические каналы, я имею в виду эфирные каналы, но мы также переводим внимание на нашу практику. И нам не надо, друзья, сравнивать себя, кто лучше делает, а кто хуже это делает, потому что вы не можете увидеть, как человек это делает. Вы можете прочувствовать только, как человек это делает. Вы можете прочувствовать, осознает он свои эфирные каналы или не осознает. Вы можете осознать, делает он энергетическую практику или нет. Но как тонко он это делает, вы не можете увидеть. Поэтому сравнения здесь неприемлемы. Вы не можете сравнивать. Вы можете этим просто заниматься. Давайте, друзья, еще раз делаем какую-нибудь другую асану, например, Вирабхадрасану. Со вдохом поднимается энергия наверх, проходит у нас до рук, также как я говорил, тем же самым образом, и опускается снова вниз. Мы делаем с вами Вирабхадрасану, опускаемся с вами вниз. С каждым вдохом энергия поднимается у нас наверх, с каждым выдохом энергия у нас опускается вниз. Я имею в виду эфирную энергию. И таким образом, друзья, мы прокачиваем свои энергетические каналы и мы, конечно же, уменьшаем чувство собственной важности. Еще раз вдох и выдох. Что же происходит, друзья, когда вы занимаетесь йогой, но не акцентируете внимание на своих эфирных каналах или на каких-то других телах сознания? Вы сравниваете себя, вы начинаете сравнивать себя с телами тех людей, которые вы видите. Потому что для этого не нужно обладать тонкополевым видением. Вы можете их просто обычными глазами узреть. И вы видите, ага, вот у него получается лучше, а у нее шпагаты лучше, значит мне нужно это больше практиковать. И у вас автоматически возникает чувство собственной важности. А какая разница, друзья, для вашей души, для вашего духовного развития, какая разница, можете вы садиться на шпагат или не можете садиться на шпагат. Если вы целеустремлены, если вам нравится, если вы хотите это сделать, вы можете достичь любой формы, вы можете достичь абсолютно любой асаны, будь то шпагаты, чакрасана, или, как, или скорпион, или все что угодно. Но не нужно себя сравнивать. Если вам нравится это делать, пожалуйста, делайте, но не сравнивайте себя с кем-то другим. Тогда ваше чувство собственной важности подостынет, и вам не, не нужно будет либо доказывать самому себе, либо доказывать окружающим, что вы чего-то можете, друзья. И тогда ваша душа выйдет наружу, и скажет вам реально то, для чего вы в этом мире воплощены. Не для того, чтобы что-то кому-то доказывать, а для того, чтобы наслаждаться своим предназначением. Потому что, друзья, даже бытует такое мнение, что предназначение — это что-то такое плохое. Вот случилась какая-то плохая вещь, и мы говорим, «Это судьба». Это такое у меня предназначение. А почему никто не говорит, что вот когда хорошо все, когда все радуются, когда вы полны энергии, почему вы не говорите, это судьба, друзья, это мое предназначение. Почему-то никто, все думает, ой, лишь бы только хуже не настало. Друзья, это возникает от чувства собственной важности. Перенесите фокус внимания на практике энергетических тел. И тогда у вас не останется места для чувства собственной важности. Поэтому, друзья, я надеюсь, с этого момента вам станет немножечко яснее то, для чего и почему вы занимаетесь йогой. Если у вас все еще есть вопросы, зачем заниматься йогой и как заниматься йогой, оставайтесь на канале Йога Чести или смотрите прошлые видео. Там есть много всего очень интересного. Подписывайтесь на канал Йога Чести и вы, конечно же, не пропустите тогда новое видео и будете в курсе всех тех видео и всей той энергоинформации, о которой я обычно говорю в своих видео. Поэтому, друзья, я желаю вам всего самого наилучшего, я желаю вам всего хорошего в эти весенние дни, в летнюю, в летнюю жару, чтобы все было хорошо. И я, конечно же, надеюсь, что вы поступаете в своей жизни по совести и живете честью. До новых встреч, друзья, на канале Йога Чести.